Отвечайте на нынешнее мгновение. Это и есть ответственность. Кто-то предлагает вам пожениться. Вы не знаете, согласиться или отказаться. Идете гадать на книге перемен. Речь идет о вашей жизни. Зачем предоставлять решение вашей судьбы кому-то, написавшему книгу пять тысяч лет назад? Лучше решить самому. Даже если вы ошибетесь и поступите неправильно, все равно лучше решить самому. И даже если вы все сделаете правильно, и ваша жизнь сложится лучше благодаря книге «Перемен», все равно будет нехорошо, потому что вы уходите от ответственности. В ответственности человек растет. Примите ответственность на себя. Есть много способов ее избегать. Кто-то передает ответственность Богу, кто-то судьбе, кто-то книге перемен. Но мы становимся духовными только когда принимаем весь груз ответственности на собственные плечи. Ответственность огромна, и ваши плечи слабые, я знаю. Но когда вы примете ответственность на себя, плечи станут сильнее. Нет другого способа стать сильнее и расти.